Короче говоря, MacBook. Это был осенний день. Я сидел грустный. Залипал на видео с котиками на своем MacBook Pro. Но даже это не помогало. Все равно было грустно. Почему? Покачину. Даже когда я шутил, мне было грустно. Решил, что в моей жизни слишком мало экстрима. Установил Windows на свой MacBook. Решил зайти в интернет эксплорер, но высветился синий экран смерти. В моей жизни слишком много экстрима. Но все равно мне было грустно, потому что уже как месяц я не мог зарядить свой iPhone от компьютера, а все розетки в доме сломались. Вызывать мастера было дорого, поэтому я решил зарядить свой телефон от макбука. Тоже мне нашелся дурачок. Деньги он выкидывает. По копейке рубль пережит. Но у него были только USB-C порты. Даже был джек 3,5 миллиметра для проводных наушников, но не было слота для обычного USB. Да как так-то? Наступил следующий день. Я решил окончательно покончить со своей грустью. Зашел на Алиэкспресс, заказал переходник для своего MacBook, но перед этим мне пришлось плотно поискать его и заодно плотно покушать. Решил выбрать экспресс-доставку за 7 дней вместо обычной за 5. Чётко! Спустя месяц курьер позвонил в дверь. Я открыл ее. Здравствуйте, вот ваша посылка, распишитесь. Вообще-то я ждал переходника курьера с Алиэкспресса, а не от Delivery Club. Вообще-то я курьер от Яндекс Яндекс.Еды. Придурок, ну хотя бы поем. Я расписался, курьер отдал товар. Этот пакетик был слишком мал для еды. Открыл его, а там лежал мой переходник, который я заказывал месяц назад. Я прыгал от радости, танцевал от радости, плавал от радости. Переходник поставлялся в очень элегантной и стильной упаковке. В отличие от еды на картинках, этот переходник был точь в точь как на обложке и на сайте. Четко. Это был переходник от фирмы Базеус. Взяв его в руки, я почувствовал неимоверный холод. Решил согреть его, обернул его в плец и заварил ему чай. Но пока шел с кухни, переходник уже. Согрелся от комнатной температуры, решил, что чай подождет. Я включил MacBook, снял защитный колпачок со шнура адаптера, а еще говорят, что в поднебесной недостаточно уделяют внимания мелочам. Переходник загорелся пурпурной лампочкой, выглядело красиво, особенно в темноте. Проверил наличие нужного мне слота USB. Ого, на правой стороне их было целых три, и все версии 3.0. Офигеть! Я сразу же поставил телефон на зарядку, пока мой телефон заряжался, решил посмотреть, что еще умеет это чудо Юда. На левой стороне находился порт HDMI, который поддерживал вывод видео с разрешением в. 4К. Теперь я с легкостью мог подключить свой MacBook к большому монитору и упростить процесс работы в несколько раз. Или подключить компьютер к телевизору по всему тому же HDMI и переходнику. Теперь можно звать друзей в гости и смотреть с ними наши любимые сериалы. Комедия или триллер? Ну давай триллер. Это хоррор комедии, если что. Впереди расположен гигабитный порт для подключения MacBook к интернету по проводу. Не совсем понял, как может это пригодиться, хотя иногда в разных отелях по миру такой шнур присутствует. На противоположной стороне расположен порт USB-C для зарядки компьютера, если у вас макбук поставляется с одним портом USB-C. Удобно. Решил посчитать общее количество портов. Их оказалось 6. То есть это переходник 6 в одном. Круто! Тем временем мой телефон уже зарядился, причем произошло это довольно быстро. Неожиданно! Я пользовался этим переходником несколько недель. За все это время он ни разу не подвел меня. А что самое интересное, в отличие от большинства подобных аксессуаров, переходник от Базеус практически не нагревается. Да ладно, прохладно. Решил поделиться своими эмоциями об этом гаджете со своим троюродным другом. Он был рад, что товар мне пришелся по душе. После душевного 10-секундного разговора я снова пошел пользоваться всеми благами своего нового гаджета. Короче говоря, MacBook и AliExpress. Хм. Друзья, в честь глобальной распродажи 11, 1.1 на AliExpress вы можете купить эту и кучу других Штуковины от компании Базеус По ссылке в описании к этому видео Получить неплохую скидочку Поэтому переходите, покупайте и радуйте жизни Всем хорошей распродажи и чао-какао А также не забудьте поставить лайк этому видео И подписаться на наш канал Вам же не сложно, а нам будет приятно И а теперь точно все. пока